Эмма Машковская, подарите крокодила. Игрушки, конфеты мне не дарите. Все это, все это вы заберите. Мне крокодила. Такого Живого Не очень большого Лучше Купите Я бы Тогда бы Его приручил Я бы Кормил его И лечил Пусть бы жил У меня крокодил Я бы В ванну Его посадил И там была бы вода и он бы плавал туда-сюда он бы плескался купался и я на него любовался